Всегда приятно встретить человека, который увидел, как боролся. Махач Муртазалиев, заслуженный мастер спорта, чемпион мира, сейчас старший тренер сборной России по борьбе. Категория наиболее интересная, как мне кажется, вот тебе вопрос, если задавать, это 74 килограмма. Вот не все смогли добраться до финала. Что про всех вот, ребят можешь сказать, э, ну, прежде всего, чемпионов мира, ну и победителей в итоге? Давай с чемпионов мира начнем. Этот весь, я думаю, он, видите, уже какой цикл олимпийский, он интересен. Как бы вот сейчас именно, вот 74, он на самом деле, вот реб ребята собрались, не один, не два, трое, четверо, пять человек, которые могут между собой определить первое место, ну, я считаю, это, это очень хорошо. И я смотрю с удовольствием, это весь, и всех ребят, можно сказать, знаю наизусть. Вот сегодня, вернее, вчера у нас ново новоиспеченный Джамал, молодой парень, который выходит, борется, показывает борьбу, есть желание. Тот же самый Цаболов, который тоже был достоин, как бы, ну видимо не, не вошли день был поборолся я считаю этот весь чем интересен то что там много чемпионов мира и, наверное вот это азарт вот это все предолимпийский год все ребята готовятся к этому идут ну откровенно говоря не все в форме оказались ну, а что все. будет когда все на пик выйдут вот это вот это точно вот видите для молодых ребят это, я считаю, хорошо очень, что вот так, что в 2021 году будет планировать Олимпийские игры. Те ребята молодые, которые сегодня вторые, третьи номера, у них есть шанс еще впереди, можно сказать, год, чтобы поработать, показать себя. Я считаю, время достаточно. А бороться на международных соревнованиях, на России... Угу. Понятно, ответственно, но бороться на Олимпийских играх это совершенно другая история. Волосы ты такой хватит. опыт имел. Почему? Да. Вот что это? Психологически. Чисто психологический момент, ничего такого а нет. Вот расскажи, ты вот психологически для меня, как журналист, угу. который тебя видел, ты был абсолютно психологический танк такой, непробиваемый. Что там вот произошло? Не знаю. Я вот вроде бы все нормально было. Вроде бы все нормально Она... было, и желания, и глаза горели, бороться хотел. Видимо, не судьба, как говорится. Не было дано, я считаю. А так, Олимпиада, я вот сам как бы, да, прошел через это. Я считаю, ничего страшного нету. Подойти, у кого психология, все нормально. И, конечно, везение, да. Я считаю, вот 74 ребят, 4 человека, 5 человек, вот любого поставить, они должны бороться за медаль, за золотую как бы если психология все в порядке слушай в 70-е годы насколько я знаю в команде был психолог uh -huh. э, сборной ссср я даже э, знаю одного из них по фамилии и но не буду говорить то что это ничего людям не скажет uh -huh. сейчас вот в этом направлении как вот в национальных командах ну, наших региональных там в осетии в дагестане сборной россии в конце концов такая функция есть такой функции э, такой чтобы официально ею нету, как бы, да, чтобы кто-то там психолог работал с ребятами там перед чемпионатом я знаю мы как бы к этому вот так все как бы вот сколько я помню мы без психолога да я же говорю это, это чисто от спортсмена зависит, от его психики вот далеко не будем идти э, вот возьмем даже кругливо. Парень крепкий, все, на голову выше, чем свои соперники, но психологически чуть-чуть проблемы у Вот может стать и все, вот, вот и так, и сяк, пытайся, что делай, может, вот, так сладко может по нулям закончится. И за это я пришел к тому, из своего опыта, что спортсмен, должно быть, псих, психология, все нормально. И надо работать над этим, над собой, как бы. Ну, есть специалисты, а у нас, например, вся женская команда этим страдает. Вот с иностранцами mm -hmm. говоришь, с японками, они говорят, они очень сильные. Но именно психология, мне кажется, не дает нашим девочкам выиграть. Вот с Воробьевой повезло, mm -hmm. она так появилась, она не была зашоренная, mm -hmm. вот и как-то прорвалась. Когда вопросы будут ставить, потому что это решаемый вопрос, на самом деле, это методики. Да, да, да, я думаю, это надо вопрос поднимать как бы... На совещании, там, но ну, это, я думаю, это не проблема, это вопрос решаемый, как бы, да, сегодня. Просто надо ли это ребятам всем, как бы, вот такой... Всем, наверное, нет. Да, определенным. А Даурену надо, как получается. Даурену, да, да. Говорит вещи своими именами, да, так есть. Ну, мы сейчас в преддверии вечерней части, сегодня 4 веса. Твои прогнозы какие вот на финалы в этих весах? 50 на 50. Вот на все финалы. Вот я вот, э, вот убеждаюсь каждым разом, что прогноз, такая вещь, что это борьба. Вот она на самом деле так удивляет. Вот что вот ты думаешь, вот этот парень должен выиграть, обязан. Буквально минута, секунды, все еще И даже в 97 Садулаев 50-50. Садулаев это, наверное, исключение. Садулаев исключение. Да Садулаева, я думаю, в этом весе им далеко у нас в России, потому что ребятам надо работать много, как он, а он работает очень много. Слушай, но то, что у него нет в России такой конкуренции, как 74, это же тоже не очень хорошо. Да, это есть, где-то есть. Понимаете, Садулаев это уникум, я считаю. Он парень такой, он знает, к чему идет, вот, смотря его тренировочный процесс. Ну, не знаю, вот что-то необычное, вот даже смотришь со стороны, можно даже поучиться от него. До такой степени парень, все как бы у него на автомате. И с психикой и... у него. И с психикой все в порядке. И в положениях этот парень, вот смотришь, нету положения, где, его, где он себя слабо чувствует, где-то можно его обыграть. Это мало у кого, я считаю. Меня что поразило сегодня, вот в утренней части, перед э, стартом, перед 1-8 финала, буквально там минут за 20-30, за он прилег так к калачикам, свернулся и уснул. Вообще не все это могут, а он лег поспать. Вот об и этом ушел. и говорит, что у него психология, все в порядке. Ну что ж, будем смотреть, что произойдет. Желаю удачи на тренерском поприще в том числе. Хорошо.